Друзья, всем привет! Пришло время ответить на ваши вопросы из инстаграма, из Ютуба. Вчера я просил вас задавать вопросы в комментариях, также в инстаграме в сторис. Накидали очень-очень много вопросов. На все, к сожалению, ответить не смогу за одно видео. Придется разделить где-то на 2-3 части. И сразу хочу сказать, что здесь, вот здесь, вот, вот там, где я нахожусь, я сижу уже больше часа и переснимаю это видео пятый раз, потому что заканчиваюсь карта памяти, на заднем фоне лает собака, приезжают машины, ужасный свет, который постоянно что-то чудит, я в хлам замерз, поэтому нужно ускоряться, это видео выйдет, наверное, минут на 15-20, но точно не должно быть больше, поэтому схема такая. Отвечаю на первые 10 вопросов из Инстаграма, дальше перехожу на YouTube и пытаюсь очень быстро ответить. Поехали. Как увеличить аппетит? Братан, увеличивай физическую активность. Как только организм попадает в условия, когда ему нужно восстанавливаться, он требует, чтобы ты покушал. Поэтому больше тренируйся, и будет аппетит. Как у тебя дела с английским? Я тоже начал учебно трени учить. Тренировался английский. У меня сейчас примерно при я с вашей интермедиат по международной системе. Где-то, ну, такой корявенький английский. Мне очень сильно не хватает практики. Поэтому... Как только мы пойдем в какую-то англоязычную среду, он явно станет выше. Твое самое заветное воспоминание. Так, вот на это вопрос я не был готов. Ну-ка, самое заветное. Сири. Um, Сири, что такое заветное воспоминание? Ага, самое сокровенное приятное. Так, самое сохранное приятное воспоминание. На самом деле у меня очень-очень много. Я не могу выделить какого-то прям вот самого одно. Да, <laughs> правильно сказал. И это очень тяжелый вопрос очень хороший, потому что заставляет задуматься на самом деле. <laughs> прям тяжелый вопрос. Отвечу я так. В ближайшем, в ближайшей перспективе, последний, там я не знаю, может быть месяц. Давайте возьмем последний месяц. Это было когда я приехал из Москвы к себе в город, в Ульяновск, потому что это было такое странное приятное ощущение того, что вау, сколько было пройдено, и я возвращаюсь опять к себе в город. это не было такое, что блин, опять я в Ульяновске, как же я здесь задолбался. Да, я задолбался в Ульяновске. Но тем не менее, ощущение того, что было очень много сделано, много проделано, и что идет впереди, это было очень хорошее воспоминание, и оно, в принципе, сейчас у меня есть. Так что как-то так. О а других воспоминаниях, я думаю, мы еще с тобой обсудим. Так, так, так, так. Как часто делать периодизацию? На самом деле все зависит от периодизации в принципе. То есть это будет волновая периодизация, это будет какая-то там, не знаю, другая пауэрлистерская, бодибилдерская. Не знаю, все зависит от конкретной специализации, периодизации. И общего объема нагрузок. Так, просто хочу пожелать успеху самому крутому парню. Спасибо твой сплит сейчас. На самом деле это где-то не сплит, и слишком много на самом деле буду исправлять. Это больше, наверное, фулл базе тренировки, но если это назвать сплитом, то я тренируюсь так. У меня есть три дня тренировочных основных. В первый день это ноги, нижняя часть тела, второй день пуш и третий день пул. День отдыха и также все повторяется, то есть отвечая на подобные вопросы, Чуть забегая вперед, это получается 6 тренировочных дней в неделю, где-то 8-12 тренировок, потому что в один день может быть 2 тренировки. Одна из них на выносливость. Самый рабочий сплит, на твой взгляд? Ну, если мою систему можно назвать сплитом, сплитом, сплитом, то это она. Когда тебя ждать на Vortex или x-гейн? На этот вопрос я уже отвечал в предыдущем своем ролике, если кто не видел, посмотрите, ссылочка улетает здесь. Я надеюсь, что я правильно показываю. Я пока что слишком слаб для Вортекса или Эксгейна, потому что там огромные, здоровенные, сильные, выносливые мужики. И к ним я еще пока не готов, потому что у меня довольно плохая выносливость. Силовые оставляют желать лучшего, но мы над вот этим работаем. Что любишь покушать в читмил и устраиваешь ли его вообще? Читмил устраиваю очень-очень редко, он возникает довольно спонтанно. И, как я говорил, редко. Если... Это возникает как дома у меня, когда я живу дома, например, с родителями, то в качестве читмила у меня могут быть просто блинчики на завтрак. <с> вот такой вот читмил. Для кого-то это не читмил, но для меня считается читмилом, потому что я, в принципе, довольно стараюсь дисциплинированно так питаться, что мне и позволяет набирать мышечную массу и оставаться в довольно хорошей форме. Но, к сожалению, не сейчас. Но мы тоже над этим работаем. <с> в общем, вот такие вот читмилы у меня. Обычно это просто самые простые продукты, которые готовят мои родители. Но для меня это очень мил. Как ты пришел в спорт? В спорт я пришел, наверное, в классе в первом, во втором, может быть, даже еще до школы. В общем, это были подтягивания, отжимания, и я качал пресс у себя дома в огороде, бегал, вот нарезал круги вот здесь вот по огороду, когда я был очень-очень мелким. Собственно, вот такой спорт у меня был. То есть это было очень давно. Делаю ли я изоляцию, и если да, то какую? Здесь очень-очень нужно разграничить, что для тебя изоляция, потому что довольно спорный вопрос. Я до сих пор не могу понять, делаю ли я изоляцию. В технике, если судить по, например, определению, что изоляция это два сустава, когда работают, то, скорее всего, изоляцию я не делаю, потому что что для одних, для одних изоляция, я делаю это в технике как база. Это жестко, но что поделать. Тренировки каждый день, да, тренировки почти каждый день, об этом я уже говорил. Сколько сантиметров в банке? Банки у меня, не знаю, выглядят на все 41, а возможно чуть побольше или меньше. Но об этом я сделаю отдельный ролик по своим замерам. Руки там, ноги, талии, широчайшие там, все что угодно. В общем, в рамках моего цикла о наборе массы и приобретении лучшей формы я сделаю отдельные ролики. И замеры там 100% будут. Все. А, все. Ответил даже чуть больше, чем на 10 вопросов. Инстаграм, сорян, это будут следующие части на Инстаграм. Также начнем, мы уже ответим на все вопросы. А сейчас переходим на YouTube, потому что все-таки основная моя целевая аудитория, наверное, это все-таки на Ютубе Открываем видео, последнее, Где оно? я надеюсь, видно. Ох, реклама сразу. Так, комментарии, newest First. И поехали, первый вопрос. Ох, какой жесткий первый вопрос. Симкин курсить не научил? Нет, не научил, потому что я не на курсе. Вот так вот. Ты самая большая дрич, которую я вижу. Спасибо, это не вопрос, ну ладно, окей. Так, а собираюсь ли я пить аптечные препараты, такие как Медони или аспаркам и другие? Аптечные препараты в стиле мельдони, наверное, нет, потому что они довольно вроде бы как дорогие, плюс смысл в них ну, не знаю, не знаю. В общем, это такой себе вопрос. Скорее всего, нет. По крайней мере, в ближайшее время точно не собираюсь. По поводу аспаркам это калий и магний. Я уже его пью. И вообще по таблетчикам, которые я пью, их довольно мало, но в целом есть. Я тоже сниму отдельный ролик. Один из них это аспаркам. Ты меня разоблачил. Это калий и магний. Так, привет. Сколько примерно идет процесс, когда ты недавно начал заниматься и на сушке у тебя идет набор? Этот процесс может быть сугубо индивидуальным, он не может быть, он сугубо индивидуальный, потому что все зависит от твоей генетики, от восстановительных факторов, как ты живешь, как ты там питаешься, как ты тренируешься, то есть очень-очень много может быть различных факторов, но, как правило, этот период продолжается, ну, в среднем год, там год может быть чуть больше, чуть меньше, плюс-минус, вот где-то так. Камера у меня Canon 800D, Куда тебе набирать? <свят> на самом деле есть куда набирать. Если посмотреть на мою форму, там, без пампа, без ракурсов, без теней, без света, я буду обычным дрячом, который чуть-чуть подкачался. Единственный ракурс, где я более-менее еще как-то выгляжу, это вид сбоку, когда рука выглядит чуть-чуть побольше, и гурдак, потому что мышцы, как бы объем небольшой есть, но вот эти пропорции, которые я стараюсь достичь, чтобы оправдать свой ник эстетика, их нет, над ними надо работать, это в частности плечи, верхняя часть грудных, это ноги, это вообще, наверное, почти все, кроме спины и нижней части грудных мышц. Вот так вот. Хотя спина тоже трапециевидная, ромбовидная, вот над ними надо работать. В общем, есть куда набирать. Но больше это работа над пропорцией, сухостью и качеством. Видео спасибо. Дим, вопрос. Если тренировать базу чисто на силу, на 5-6 повторений раз в неделю, то будет ли прогресс? Прогресс будет, но опять же, все зависит от твоего объема нагрузок и твоего восстановления. Потому что для некоторых это будет мало, для некоторых это будет много, потому что они там, я не знаю, умственно работают, физически тяжело работают и так далее. Нужно смотреть лично твою историю, твой случай, потому что все это сугубо индивидуально. Для, этого, для одного это может быть много, для другого это может быть мало. А, Дима, давно хотел спросить: у тебя будет ли какой-нибудь розыгрыш? К розыгрышам я отношусь немного. Немного отрицательно все-таки, потому что, как показывает практика, люди приходят только за призами и неинтересен канал, неинтересен человек, неинтересен контент. Они либо выигрывают и радуются и уходят, или остается один человек, там, или сколько выигрывает, либо они не выигрывают, что в большинстве своем, и просто лежат мертвым балластом в виде подписчиков неактивных, или, в принципе, отписываются, если-то надо было подписаться. Мне это неинтересно, я этим заниматься не люблю. Но на Инстаграме иногда проводят, когда подкидывают какие-то спонсоры, например, там батончики, какая-нибудь одежда или что-то в этом роде. Поэтому если что-нибудь будет, то я обязательно сообщу, но в целом я такую тему не особо люблю. Дима, скажи, как ты накачал такую грудь? Поделись успехом. А, Во-первых, это все то же самое, как и для любых, любых других мышечных групп. Так же, как и для ног, там, так же, как и для рук. Оптимальный объем нагрузки, оптимальное восстановление и должное внимание растяжки. Ну, хотя, в принципе, растяжку можно включить, мне кажется, в восстановление, но тем не менее. В общем, вот такие вот факторы. Это все, что нужно для того, чтобы накачать себе здоровенный грудак, насколько тебе позволяет твое мышечное крепление и генетика. Мышечные семечки тыквы продаются? Или сам стругал? Тыквенные семечки, да, конечно, продаются. Димас, если ты считаешь себя дрящом, то каким надо быть, чтобы ты считал себя качком? Не знаю, честно говоря, что мне нужно делать и каким надо быть, чтобы я считал себя качком. Наверное, такого никогда не будет. Потому что в моем субъективном мире качок это какой-то такой здоровенный, просто мужчина, огроменный, я не знаю, квадратный какой-то. Такое себе, не знаю. Я больше за эстетику. Если эстетика качком называть, возможно. Мне больше нравится физкультурник. Ты уварился с работы? Уварился, уварился. Мне кажется, это было «уволился». Нет, я работаю, я записываю видео, все хорошо. А почему не в Москве? Потому что на Москвы, Москвы, на Москве, на Москву нужны ресурсы, как денежные, так и остальные. И над этим мы работаем, так что в скором времени, я надеюсь, все будет хорошо. Диман, что за таблитосы? О таблитосах в следующих роликах. Бывает ли у меня боль в коленях? Да, на самом деле, к сожалению, бывает. И обычно она бывает только тогда, когда я слишком злоупотребляю натриум. И когда не тренирую приседания и плохо разминаюсь. Вот если, допустим, я долго не тренировал ноги, как только я начал, буквально там недели полторы-две назад или сколько уже прошло, не знаю. Вот они у меня действительно поболели. Сейчас же, когда у меня был одинок вчера, то они уже не болели и все хорошо. Дальше. Будешь ли делать спортивные марафоны в Инстаграме? А, есть такие мысли, но для этого, я думаю, мне нужно поднабрать все-таки аудиторию, потому что... Ну, мало, мало еще у меня подписчиков, но я думаю, что будут. Как думаешь, работа с весами тормозит рост? А в рост чего? Рост имеется в виду в длину, то спорная тема, я думаю, что это не тормозит, потому что когда ты тренируешься с весами, то очень сильно ускоряет твой, в принципе, метаболизм, твое тело получает много питательных веществ, как правило, если ты хочешь все-таки тренироваться результативно, и это не может сказаться на твоем росте, на твоем здоровье. Единственное, в чем может быть проблема, ну как проблема, то есть это приседание, например, когда ты делаешь какие-то осевые нагрузки, где вес прям давит, он компрессирует твой позвоночник, сдавливает, и в принципе за день, когда мы там ходим, что-то делаем, твой рост уменьшается, это нормально, и зал, например, нас способствует, потому что нагрузка у тебя идет сверху, но мне кажется, это не особо влияет, и мое мнение... Возможно, тормозит, возможно, нет, не знаю. Вот так вот. Где ты сейчас живешь, рост и вес? Сейчас я живу в Ульяновске, нахожусь в Ульяновске у родителей. Скоро надеюсь, это все исправится. И мой рост примерно 186-187, вес порядка 90-89 килограмм.